Всем привет, господа охотники! Как известно, чтобы появилась домашняя колбаса, вяленая на столе, необходимо не просто высадить зверя, добыть его, вынести из леса или из болота, но также мясо обработать и приготовить тот или иной охотничий деликатес. Сегодня мы с вами будем готовить домашнюю вяленую колбасу из мяса лося. В этом мясе присутствует вот такая вот полиндвичка, ну, это ее фрагмент. Как готовить полиндвицу я уже показывал, ссылка будет внизу под описанием. Для начала нам надо будет очистить мясо от сухожилия и плевок, нарезать на подходящие для мясорубки куски и перекрутить на мясорубке все. Потом добавим соль, специи. Обо всем короче по порядку. Сначала обрабатываем мясо, готовим его к мясорубке. Поехали. Ну вот очистил я и подготовил мясо, удалил все плевки, жилы, сухожилия Сейчас будем делать фарш с добавлением свиного сала Мясорубка вот такая у меня, вот с таким дышлом Значит, решетку, это самое крупное, что было в наборе Желательно, конечно, и крупнее решетку, с, с более крупными отверстиями Но в наборе самая крупная, это вот такая и как практика показала, нормально уплетаются колбасы. И вот с таким диаметром нарезки фарша. И еще, прежде чем шинковать на фарш все, я переложу в другое корыто и взвешу, сколько у нас получается мяса. И тогда примерно можно будет определить пропорцию мяса и свиное сало талип еще 28 взвесил я мясо которое пойдет на фарш 28 килограмм здесь получается на эти 28 килограмм я добавлю четыре с половиной килограмма сала то есть это получается примерно где-то 77 к одному на 7 килограмм мяса 1 килограмм сала более жирное мы не любим мы имею в виду мою семью вот поэтому у меня пропорция вот такая а сейчас крутим фарш Мам. ну что поехали через мясорубку мясо и готов у нас колбасный фарш почти готов я в мясорубку закидывал не просто мясо одно а попеременно мясо сало мясо сало чтобы его было удобнее перемешивать сейчас я его перемешаю чтобы более однородная масса получилась, а потом приступим уже к специям соли и всему остальному Вот, мясо перемешал сейчас покажу крупным планом что из этого получилось вот вот такая смокота будет сейчас фарш пока оставляем в сторону и готовим специи и соль, соль. что касается соли то соли я добавляю 22 грамма на килограмм фарша эта цифра была выведена опытным путем, потому что 25-26 это не универсальный вес соли. Потому что если жарить, то уже будут колбасы соленые, вялить будут соленые, отваривать. Ну, отваривать оно и так пойдет. Вот, поэтому был опытным путем 22-23 грамма на килограмм фарша. И тогда эти колбасы будут годиться и для сушки, вяленье. От жарки ну и для отваривания естественно у нас получается 32 килограмма фарша умножаем на 22 грамма получается 700 грамм 700 грамм соли отмеряем вот отмерили 700 грамм и засыпаем сейчас переходим к специям Тут все очень сложно, так сложно, что очень просто. Один к одному. Тмин. Целый. Тмин целый. Кориандр целый. Перец был целый, уже измельченный. Укроп. Свойский. Укроп свойский. И несколько листочков лаврушки. Значит, лаврушки много не добавляйте, потому что может подкислить потом вот. а так все смешивается один к одному Тмин, кориандр, перец и укроп по весам один к одному И общий объем специй на 30 килограмм фарша Сколько у нас там? 32 получилось, да. Да, На 32 килограмма фарша Общий объем специй стакан на этот стакан буквально 2-3 лаврушечки тоже измельчить и в этот же самый стакан перемешать и потом уже все это высыпать на фарш. Приступаем. Вот и готов стаканчик наших пряностей. И еще, забыл сразу сказать, чеснок понадобится. Чеснок выдавливаем через чесночницу. Ну и все, добавляем. Чеснок выдавливаем и перемешиваем. Выдавливайте чеснок кто-нибудь, маму. Костя, выдали. Голосах, можно было подумать, ну, что, что готово можно есть еще один немаловажный момент в целях консервации чтобы мясо всегда было такое красненькое добавляем водки или в частности ]uler. или в частности самогоночку Разжусь. Сейчас, сейчас все. Самому как будет вонять. Мне нравится. <свист> да, Айзя, самый. Закусил, да? Ручка, <свист> его, как ему и помню М -м -м. старинную песенку. Супер. Очень тщательно вымешал фарш и сейчас фарш готов к созреванию часов на десять оставляем его в холодном помещении в частности я отнесу в баню, там холодно, окна открыты и он будет созревать потом его опять вымешать надо хорошо и уже начинять колбасы ну что вот и прошло где-то 9 часов и уже наступил поздний вечер мы поужинали и решили все-таки накрутить колбасы сегодня, а не завтра. Потому что завтра нас пригласили соседи в гости. И мы решили уже в гости идти с запеченной э, колбаской. Колбаска! А да. Значит, фарш, я думаю, что уже созрел. Сейчас я его еще раз тщательно перемешаю. Сейчас он будет перемешиваться намного сложнее, чем утром. Потому что он уже Просел. Влага испарилась. Перемешиваем. Ты уже О, да да да да да да да да да да Колбасы крутить. Жена моя не хочет в кадры попадать, поэтому будут видны только ее ручки золотые. Крутим. Дочь, давай, гони. Давай. Молча. Один в поле не воин, а четыре это армия. От перемены мест слагаемых колбасы не меняются. Стой, стой Маша. Все, стой, это я задумала. Высокопрофессиональное движение. Ну что, Маша, поехали? Куда? За колбасой! Та-дам! Та-да-да-дам! 32 килограмма колбасок! Значит, сейчас перевяжем веревочками. Часть уйдет на сушку или в ну, наверное, до сушки не дойдет, мы ее вяленую уже утопчем всю, часть пойдет в морозиловку, на жареху и вареху. И вареху. Спросите вы, чем отличается колбаса для жарехи и для вяления? В моем случае ничем. Я вам уже рассказывал про универсальное количество соли, это где-то 22 грамма. И тогда в вяленом виде колбаса не соленая и в жареном виде не соленая. Ну а если захотите отварить, то тогда воды вот буквально наливайте, чтобы скрылась сверху колбаска. Ну а так, приятного аппетита! Потом я вам покажу, где я вывешиваю для того, чтобы сушить. Сейчас уже глубокая осень, очень благоприятные погодные условия. Сушу я в котельной над окошком. Окошко всегда открыто, потому что котлу нужен постоянный приток воздуха. И вот получается, колбаса только холодным воздухом обветривается. Поэтому малое количество соли не влияет на качество колбасы. И соли, главное слово, достаточно не надо пересаливать если есть хорошие условия сушки. вот повесили колбаски надо, не, э, надо повесить их так чтобы они не соприкасались иначе будут пролежни а вот вот. ну и вот получается из вот этого окошка воздух вон туда под котел и постоянно проветривается постоянно сухая котельная четыре пять и будет готово. прошли одни сутки цвет шикарный запах просто вынос мозга вот. а вот это пять дней красотища красненькие это все самогонка консервант а сейчас добавим туда полиндвички нет колбаса мы уже снимем вот а сюда мы поставим полиндвичку повесим Нам же надо попробовать. Ну вот какая колбаска получилась. Да Шери, она тоже хочет. Шери, нельзя тебя это чуть -чуть. Кого колбасы? Ну конечно, как она просит. щекочка просит. Всем вкусно. Класс. Всем рекомендую Приятного аппетита